Итак, мануальная правка шеи, когда человек лежит лицом к небу, спиной на столе. Значит, мы уже все подготовили, растянули, размяли шею, да, с той стороны вот почувствовали, как она, как она расслаблена, вот как будто бы вот так вот пальчики подставили и как будто она качается вот буквально на одной точечке, да. в этот момент можно начинать работать. Конечно, некоторые делают там вот, раз, резкий рывок и сразу там прогрустить все, вплоть до 4 пятого позвонка грудного. Но мы подойдем дифференцированно. Если мы обнаружили, вот так же можно, там, боковые, боковые вот отростки, посмотрели, поперечные, посмотрели остистые отростки, себе представили картину, такую в 3D, как бы, вот, остистый отросток э, выпирает сзади, вниз, да, э, но если он повернут, то, соответственно, боковой отросток тоже разворачивается и немножко выпирает в бок, Есть немножко такой люфт. Вопрос в том, что второй позвонок вот астист, э, астисты у, у Аксиса, да, он раздвоенный. И бывает такая обманка, что мы как бы вот щупаем здесь, они все в одну линию, да. А вот тут за слоем мышц второй не можем нащупать. Тогда по боковым как раз вот этим отросткам мы понимаем, что он съехал. Да? <связь> То есть вот где боковые. Вот с мышцы прошли, вот прямо вот здесь вот, вот этот атлант, и прямо сразу вот этот второй позвонок. Значит, проверили на наклоны, на ротацию, на кивок вот такой. Ну, у вот тебя сейчас все на месте. Вот тут немножко третий, третий упирает. Вот здесь. Значит, упираемся тогда ровно в третий позвонок. С движением то же самое, что мы делали, когда лицом вниз было. Значит, 45 градусов наклон, 45 градусов ротация и 45 градусов флексия будет вот вперед, да? Вот в, этот, в этом приеме, вот в этот момент происходит прием, но к нему надо подогнать голову амплитудно вот так вот раз, расслабился и вот, yes. Теперь, если, то есть я вот так держал, если атлант, ой, в смысле седьмой позвонок, вон туда прям целимся, да? Сначала прицелились, чтобы попасть в него, в боковую, Поперечный отросток. Раз, раскрутили голову. Это рука фиксирующая, она не И туда. Раз. Если второй позвонок, ну давайте представим, что здесь он выпирает, да? Можно руку не так ставить, а вот так вот поставим на него и толкнем. Чтобы был лучший толчок, упор делаем в плечо. из за затылок я толкаю вот туда. То есть я вытягиваю череп и в освободившееся место заталкиваю второй позвонок. То есть наша цель опять, да, вот он сместился, поднять череп, довернуть, поставить, и вместе они вернутся обратно. То есть в ту же сторону, куда он и выпирает. Тянем, тянем, и вот такой толчок. Что за -то хрустнуло? Это зуб ударился. Да, продолжаем, чтобы череп сомкнули. И когда подходим к второму и атланту, самые подчерепные они да, находятся, там только ротация. То же самое правило. 45 градусов сюда, 45 градусов ротация и 45 градусов флексия. Получается, вот нос лежит на оси позвоночника. Да, вот в этот момент производим ротацию. Аккуратненько. За, там за затылочную кость держусь и за височную. Вот, и та, и та. Видите? Затылочная и височная. А здесь аккуратненько в хелюсть. Так, еще расслабился. Вот вы услышали щелчок. Если этого недостаточно, в этой позиции не получается на флексию, тогда делаем на экстензию, назад голова. Двигайся сюда. Я тебя держу. Так, чтобы плечи были вровень с краем стола. Вот, все, все, все. хватит, Опускаем мягко голову. нам может немножко провисеть, растянуться. Захват такой же. Даже можете, знаешь как в боковой отросток упереться вот эта косточка своей, вот туда прям, чтобы его еще довернуть, докинуть. Предплечьем получается висок, толкаем, вот присели и вот туда, крутанули. Возвращаясь назад, и еще вот такой вот приемчик через его челюсть получается, ну, в принципе то же самое. Только вот через челюсть, да, ему на второй позвонок на этот угол поймать, когда он расслабился, и, сейчас еще раз, и угу. туда, такой лок. Так, ну, у того, у кого шея гибкая, у меня был парень э -э, эктоморф, он, он практически голову клал себе на грудь, вот так ухом сюда, практически до такой степени, то придется тогда амплитуду делать, <клышленный> сразу большую, вот раскатали, почувствую, как он расслабился. И mm -hmm.